Пусть так и решает условное индивидуальное сознание, я посмотрю, как они поиграются, ну, если оставлять это разделение. Нет, потому что все уже произошло, и происходит лишь иллюзия проживания из прошлого будущего. Но с этой точки зрения мы можем говорить о некотором плане, да, с большой буквы, когда все уже есть